И Чичерия далеко не шариатом была, и далеко на нее не была похожа. Посмотри, послевоенные положения, там в 96-м году, обычная светская страна, только без РФ, так сказать. В том что украинцы с черкесами делали то же самое, что Сталин с чеченцами. Покажи нам пример прости Сталина. Вот, вот в этом и разница, что видите, из-за действий, там не только Сталин был, Сталин, Берия, этот Гвишани. мы из-за действий вот этих вот трех,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 В общем, может быть, это не значит, что вот эта вот система, она прям самая идеальная, но она, в любом случае, мне лично она нравится больше, чем любое проявление монархии. Томсо, как ты считаешь, применение суда шариата в Ишкерии было правильным шагом? Или, конечно, было правильным шагом? Какой может быть ответ, кроме этого? Как еще можно на этот вопрос ответить? Страна, в которой проживают мусульмане, которая является мусульманским, мусульманской страной, мусульманским государством. Разумеется, эта страна применяет законы, которые соответствуют э, исламской религии, исламским канонам. Конечно, это было абсолютно правильно. Другое дело, конкретные какие-то судебные акты, были ли они правильными? Я скажу, что ну, на мой взгляд нет. Вот эти публичные расстрелы. Нет, я не согласен с этим, я считаю, что это было неправильно. Как, какие-то там были, какие-то судьи продажные, конечно, были и такие. Понятно, что мы не говорим, что в целом это все идеально. Но сам подход, то есть приведение судебной системы в соответствии с исламом, если ты вопрос ставишь так, правильно ли это было, конечно, это правильно. Здесь мы отличаемся от Кадырова тем, что Кадыров говорил, что нет, этого делать нельзя, это нам не нужно. Поэтому в результате он и стал российским кремлевским чиновником, еще и гордился этим. А мы, как мусульмане, конечно же, говорим, что это было абсолютно правильно. И Чечерия далеко не шариатом была, и далеко на нее не была похожа. Посмотри, послевоенное положение, там в 96 году, обычная светская страна, только без РФ, так сказать. Очень интересное заявление. В 96 году мы освободились только...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 людей, которые были грузинами, да, этническими, но мы ведь не перекладываем эту всю вину на грузин. Вот конкретно вот этих вот людей, этих преступников, мы их ненавидим, они наши враги и никогда не будут прощены. Вот точно такое же должно быть отношение. То есть конкретные украинцы, чеченцы, дагестанцы, кто бы они ни были, которые против нас воевали, усердствовали в этом, и тем более, если они еще и были там руководили, допустим, да, какими-то генералами или, я не знаю, президентами, то мы этих людей никогда не простим и их будем ненавидеть. Но это все проецировать на все, все эти народы, и тем более иностранные, мы, конечно же, не должны, не имеем вообще права так делать. А если мы так делаем, то давайте давать такое же право и в отношении нас. Пусть тогда и всех нас также ненавидят. Пусть, пусть всех нас, грузины, сегодня ненавидят, потому что на стороне Грузии, на стороне России, против Грузии воевал батальон Восток, батальон Юг, Кадыровский и Ямадаевский, два батальона, укомплектованные э, предателями чеченцами. Давайте теперь скажем, что это можно проецировать на весь наш народ. Мы ведь с этим не согласимся, не согласимся, потому что эти люди, они в первую очередь наши враги. В первую очередь мы с ними враждуем. Точно так же мы должны подходить и к, к вопросам в отношении там, украинцев и Кого бы то ни было другого, у них есть точно такие же права, как и у нас. Искренне люблю людей с Северного Кавказа, и если они хотят жить отдельно, как же им помочь, на ваш взгляд? Андрей Мухамадеев, ну это смотря кто вы, откуда вы, какие возможности вы имеете, все зависит от этого.